Кот, ну давай с первого вопроса по порядку от скинул все его вопросы. Итак, ну что, сегодня Поро. мы поговорим, как и было заявлено, про белорусскую экономику со времен начала независимости и до наших дней. Итак, первый наш вопрос, который хотели бы обсудить, это кризис 91-95 годов какие там основные проявления были этого кризиса. Тут э, имеется информация у нас такая, что основными проявлениями кризиса стали спад производства, сокращение инвестиций в основной капитал, рост инфляции, падение жизненного уровня населения, рост безработицы, рост внешней задолженности. Э, ну, в общем, расскажи об этом. И вот дополнительно, с 1991 обвал падение производства, то есть сокращение 38 процентов внутренней продукт производства промышленный продукт на 41 и хозяйство на 27 капитал вложения на 60 это начиная с 92 -го. так ну я хочу сразу предупредить что я не являюсь экспертом по э, аналитике исторической экономики Беларуси то есть у меня немножко другая специфика но, тем не менее, кое-что рассказать смогу. Самый главный кризис, естественно, был фискальный. То есть проблема была с тем, что не сходились с кредитом на всех предприятиях после развала Советского Союза. В Беларуси ходил тогда советский рубль. Беларусь – это последняя страна в СНГ, которая отказалась от советского рубля. Последняя. Это приводило к тому, что... Те страны, где от советского рубля отказывались, с тех странах советский рубль чуть ли не на грузовиках везли в, те, в ту страну, которая от него еще не отказалась. Соответственно, когда от него отказалась уже Российская Федерация в 1992 году, то все деньги повезли в Беларусь. И он, этот рубль начал быстро обесцениваться. Правительство приняло решение вводить талоны, Возможно, многие помнят, были такие купоны, из которых люди ножницами вырезали... Да, да, да видел такие сумму. Да, естественно, наплыв советского рубля, когда он еще не был отменен, привел к дикой инфляции относительно этого рубля. Надо понимать, почему это происходило. А, Дело, -то... в том, что... Дело в том, что в Советском Союзе не было Центрального Банка Советского Союза. В каждой республике был свой государственный банк который печатал деньги так как центрального органа не было создано который бы регулировал эту печать денег все республики печатали его ну на перегонки естественно это вызвало его безумное обесценивание этим же злоупотребляла и белорусская республика поэтому быстро пришлось отказаться от оборота непосредственно советских рублей Сначала на периферии им не принимал никто. Все либо натуральный обмен производили, либо по этим купонам. Потом уже окончательно банки перестали с ним работать. И спекулянты в том числе. То есть рубль печатался для закрытия дефицита бюджетов как республиканского, так и местных региональных. По поводу производства. ну Естественно, проблема в том, что Вторая проблема в том, что были разорваны все производственные цепочки с Российской Федерацией. Однако в капиталистической системе это не является проблемой. Потому что всегда, когда вы теряете э, какого-то поставщика, либо теряете того, кому поставляете, то вы просто э, обращаетесь э, к другим клиентам через работу, через менеджмент предприятия, э, налаживаете новые производственные цепочки. При этом стоимость труда была такой, что многое много из продукции было ну, рентабельно. Например, многие помнят -то о том, как появлялись иностранные предметы в магазинах, и они были дороже, чем местные. Местные, конечно, были убогие, там обувь, продукты какие-то и так далее, ну, по качеству и так далее. Но, по крайней мере, они, эти, эта продукция была дешевле. То есть мы на тот момент еще могли конкурировать, и эти заводы не обязательно нужно было разорять, их достаточно было просто продать, приватизировать. Программы приватизации никакой, естественно, не было, все ждали избрания нового президента, никто не был заинтересован в приватизации. Потому что ситуация в Беларуси она не была столь катастрофической, как, например, в других странах. Например, в 1991 году Собчак писал о том, что в Петербурге осталось еды на две недели. А в Беларуси такой проблемы никогда не было, и поэтому, естественно, номенклатура даже не ставила такой вопрос, что все распродать. Просто будем все держать, но ну, как как-то наладим новые производственные цепочки директивными методами. То есть не было такой паники паника ну скорее паника возникла позже паника была же там каждый день каждый месяц точнее рубль обвалился на 300-30 процентов это, это конкретная проблема рубля была то есть это не было проблема производства производства начали работать с натуральным обменом с бартером и потом по талонам вот эти покупки то есть как бы в этом смысле люди могли покупать хлеб хлеб в магазинах был и молоко в том числе и даже сметан так вот дело было в другом в том что не было никаких вообще целей делать рыночные реформы хотя так как была разрешена коммерция не было никаких процедур по контролю за этой коммерцией из министерства люди приглашали юристов и предпринимателей которые работали на рынке за консультациями. То есть такая была ситуация. Потому что ну, у них не хватало компетенции, образования и так далее. Российские специалисты консультировались на Западе, у них были специалисты западные: джеффри Сакс, Лафер, как там еще Ослунд, еще много различных с мировым именем экономистов. экономистов в Беларуси ничего такого не было вообще. Было, было, было предложение МВФ, Международного валютного фонда, о создании Центрального банка, как, ну, как Международного. И, соответственно, на этой программе Международный валютный фонд присылал специалистов западных, которые помогали настраивать бы политику Центрального банка. Однако было отказано в этом предложении, и наш банк остался государственным. То есть не было предложено вот этой вот э, независимой политики Центрального банка. Принято, точнее. Дальше у нас происходят выборы. На выборах у нас практически все либо коммунисты, либо социал-демократы. И в итоге к власти приходит Лукашенко. Может, до, до конца до разберем вот эти, ну, до прихода, что он там обещал либерализацию, ценообразование, еще там. В статье указано что было непосредственно типа свободной и как раз таки за свободной экономики все пошло по одному месту правильно ли это утверждение или что-то а, так подождите в какой статье Ну я скинул вопросы вам личное сообщение просто тут личных сообщений штук 100 сейчас ну или можно пролистать в сообщение чат для усих Быстрее быть у нас непосредственно. Так. Обещание Лукашенко, да? Это. Так. Экономическая ситуация страны требовала неотложных мер по выходу народного хозяйства. Так, ну и Лукашенко там предложил либерализация, ценообразование, приватизация государственного сектора, сокращение государственных расходов, уменьшение налогообложения развитие малого и среднего бизнеса, либеризация валютного рынка, формирование рыночных рынков ценных бумаг и недвижимости. Да, да, да. Ну, смотрите, во-первых, по поводу непосредственно спада инвестиций. И так далее. Проблема была основная не, не в том, что э, были непосредственно проблемы с производством. Проблема была в том, что была проблема с нищетой, потому что большая половина населения страны была за чертой бедности. То есть люди влочили жалкое существование. Э, ну, Те, кто, по крайней мере, был в городах, э, на селе, натуральное хозяйство, по крайней мере, э, более-менее помогало кушать мясо. Смотрите, по поводу обещаний Лукашенко предвыборных. Ну, это, на мой взгляд, смешно обсуждать, потому что чистейшей воды популизм. То есть была программа, э, в речах публичных Лукашенко вообще говорил другое, что нам не нужна приватизация, нам нужна э, ну, шоковая терапия, нам нужна точечная, аккуратная приватизация, без э, того, чтобы мучить народ. Ну, его риторика была такая. И естественно все эти обещания они не сбылись ничего такого Лукашенко не сделал доля госсектора в экономике как была самая высокой в Европе около 80 процентов так она ею и осталась по сей день то есть за 30 лет никаких изменений вообще поэтому то что он там что-то обещал ну это может вызывать только улыбку и все Обычно такие программы разбираются, ну, обещания, да, когда проходит, например, президентский срок, и мы уже делаем вы итоги какие-то, вот как с Порошенко в Украине. Но тут уже это давно уже обсмеянная тема. То есть, спустя 30 лет это даже смешно вспоминать, что он там обещал. Естественно, ничего подобного он не сделал. Вот если по всем пунктам, э, либерализация ценообразования, ну... Может быть, да? Но ну, остальное все, наверное, нет. Либерализации валютного рынка не было, меньше налогообложения не было, сокращение госрасходов не было, приватизации госсектора не было и так далее, и так далее, и так далее. Даже рынок ценных бумаг не был сформирован, хотя... То есть у нас появилась биржа в нулевых годах, и ее тут же стали регулировать. То есть биржа стала такой, номинальной только. Понятно. Ну ладно, можно перейти тогда вот, к пятому ну, году. Но это уже другая статья. Начало эпохи рыночного социализма. То есть начало это строки века экономика Беларуси подходила в плачевном состоянии. Дефицит бюджета равнялся 10% ВВП. Общий золотой запасов... запас был эквивилен на одному месячному импорту. Ну и так далее. А в, стране да, в стране прекратилось обращение. в э, стране прекратилось обращение иностранной валюты, там и всякое. Mm, такое. Да. да, и год закончился волной запастовок в связи с этим, собственно говоря, в пятом году. Ну, валютой, конечно же, люди пользовались, э, да и сейчас пользуются. То есть вообще не было никаких проблем с этими законами ограничительными. Я прекрасно помню, как в моем городе. В то время как раз возле банков дежурили постоянно спекулянты. Весь город их знал в лицо. То есть непонятно о том, как их не задерживали и так далее. То есть это был абсурд. Это просто было, были те меры, которые не работали. Естественно, все хранили деньги в валюте. И крупные покупки делали в валюте и так далее. Поэтому это все были, опять же, декларации на бумаге. Да, были задержки зарплаты на крупных предприятиях, потому что э, логика была такая. Сначала мы закрываем долги э, там, где нужно, а потом тем, э, кто остался. То есть там примерно такое распределение было. Естественно, никто не был заинтересован в том, чтобы какими-то там современными методами регулировать финансовую систему. Просто включался печатный станок и разгонялась инфляция. В 1995 году уже вышел... Белорусский рубль, как вы помните, который mm -hmm. очень быстро обесценивался. Там была безумная скорость обесценивания белорусского рубля. Там была такая белочка 50 копеек, зайцы, mm -hmm. Да, mm -hmm. да, да, зайцы, там, медведь и рысь, и так далее. <соцветные> да, да, да. И они за четыре года эти зайцы все ускакали, превратились в 200 рублевки рублей mm -hmm. ну Вот людей. это как раз 96 год. Все белорусские народное собрание одобрила основное направление социал-экономического развития республики беларусь то есть на 96 2000 то есть фактически в стране возродился плановая экономика ну как типа пятилетки так понимаю ну не то что пятилетки но скажем так каналы сбыта до да, государственные различные гастрономы и так далее и так далее они формировали Госзаказ, а дальше госзаказ уже работал на, эти, на этот сбыт. Не было возможности импортировать всем предприятиям что угодно. Были несколько ключевых отраслей, вроде белорусская лилия или Гродно-азот. Там, да, там были э, фактически контракты на импорт, э, на экспорт точнее, и они все вывозили за рубеж, действительно ну тогда уже начинали тот частный бизнес который поднимал свою голову достаточно серьезно прессовать налоговыми издержками ну, в общем то тогда все это и началось сначала налоговым потом уже в нулевых годах административно Ну тут и 97 то есть ввп до 11 процентов то есть потребительские цены 63 процента, ну инфляция ежемесячно 4,2 процента была тогда каждый месяц. Ну да, да, да. 97 год там все экономики росли более-менее. Но эти этот рост он называется конвергентным, то есть когда. То есть экономика перешла в режим ручного управления. Это конвергентный рост, когда экономика опускается на полнейшее дно. А потом с этого дна она может быстро расти просто потому, что ничего особо не меняют. А можете есть... рассказать вот эту про золотую акцию, которую вел Лукашенко в 2007-м? Ну, вот это, это это западное изобретение, когда государство не владеет призм, а владеет его мизерной какой-то долей. Эта доля позволяет и государству управлять этим предприятием, ну вмешиваться, точнее, в управление. Таким образом, у нас получается, прибыль по акциям уходит не государству, но управление в том числе происходит руками государства. Эта практика появилась впервые когда-то в Америке, когда государство хотело управлять военно-промышленным комплексом, чтобы не давать частникам продавать, грубо говоря, современные танки за границу но лукашенко да он ввел везде где были такие крупные предприятия уже приватизированы вот то есть эпоха перерегистрации то есть началась тогда получается да но тут важно другое то что не было это явление массовым потому что не было никакой массовой приватизации в принципе у людей был энтузиазм по поводу 90 что вот сейчас будем развиваться наконец-то совок развалился но этот энтузиазм быстро закончился как только стало понятно что лукашенко навсегда кот зачитаю восьмой вопрос, раз 98. Ну, кстати, вы, Алексей, тоже можете прочитать, то есть поподробнее изучить. А 97 было... год? Да, 98. Какой, 98? Да. Год 98. Задолженность за российский газ продолжала расти. В марте Газпром впервые урезал поставки на 30%. Августовский дефолт в России больно ударил и по белорусскому рублю. Согласно официальным данным, до конца года он обесценился почти в два с половиной раза. Но и председатель Нацбанка Петр Прокопович вел в оборот полумиллионную купюру. Год пополнил копилку афоризмов Лукашенко двумя фразами. «Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало. И к Новому году у всех белорусов на столе будут нормальные человеческие яйца. Осенью в Беларуси возникли проблемы с продовольствием». Но, ну, как всегда, он пообещал, и как всегда все наоборот. В магазинах ввели ограничения на продажу масла, сахара и яиц. В ноябре около 2000 ты, рабочих МТЗ провели митинг у станции метро-тракторный завод. Поход <coughs>, части митингующих резиденции Лукашенко закончился задержаниями. Как всегда, подавили. Но вот что об этом можешь сказать? Ну ты, в общем-то, об этом все сказал. То есть были торги с Россией, действительно, была безумная инфляция с этими нулями, которые люди не успевали даже разменивать на валюту. И кое-где проходили вот такие вот митинги. Но это не было массовым явлением. Действительно массовым явлением был митинг по поводу, тоже в 98 год, по-моему, по поводу распуска части депутатов. И тогда были очень крупные выступления людей и они против уже на самого режима, они а потому, что у них там зарплату задерживали. Тогда был либо тогда была приличная бойня на не есть даже видеокадры на ютубе про те дни. То есть проблема была именно политического характера. Экономическая проблема, вот эта вот 98 -го года, она сделано, была. Получается. Экономическая проблема 98 -го года она была всегда, то есть она была на протяжении с 91 -го года все годы. А вот с политикой уже действительно был проигрыш большой. Так, то, ну есть... Можно... то есть люди бонтовали против нищеты в 2000 О, 98 году не потому что 98 год был плохой, а просто ему уже надоело ждать с 91. -го. Давай про 99-й код. Ну вот, в 99-м году появились купюры 1 миллион и 5 миллионов. Национальная валюта опять катастрофически обесценивалась. К концу года уже власти объявили о будущей деноминации. Ну, уже потому что нулей там выросло, хрен знает сколько, уже миллиарды там ходили. 5-6 мая предприниматели столичного рынка на стадионе «Динамо» провели сидячую забастовку. В обменнике вернулась валюта зато. На радость... От частичной либерализации экономики омрачил закон о ценообразовании, придавший управление в этой области в руки президента. И в сентябре профсоюзы вывели на улице 30 тысяч рабочих под лозунгом «За право на труд и достойную зарплату». Ну вот что об этом можешь сказать. Насчет профсоюзов интересно, что это привело к тому, что пришлось создавать такую организацию, как БРСМ, и подминать под себя все профсоюзные молодежные группировки. Потому что профсоюзы тогда молодежь все забирали. в а эта молодежь была, скажем так, социально активной. То есть они занимались агитацией, митингами и так далее. Пришлось вот этот ресурс им обрезать, а потом сами профсоюзы, точнее, от них остатки, уже взять полностью под свой контроль. Просто профсоюзы были тогда такой шарашкой. Они были государственными, но они подчинялись скорее парламенту. Но это был вот последний раскол остатков независимости Беларуси. То есть после профсоюзов уже больше ничего не осталось. Лукашенко получил полную власть. Ну, давай 2000 ну, вот. В 2000 году с 1 января убрали три нуля. Произошла знаменитая деноминация. Миллионы эти отменили. Значит, год начался сразу с массовой забастовки предпринимателей, продолжавшейся с 1 по 12 февраля. Причиной послужил НДС, механизм введения которого был недостаточно ясно прописан в законе, а налоги на добавленную стоимость. Лукашенко отреагировал резко, он вскоре подписал декрет, снявший напряжение. Приблизилась новая президентская кампания. Лукашенко впервые в своей карьере потребовал повысить к выборам зарплату, подняв планку до 100 долларов. Задачу выполнили, задействовав административный ресурс. Этот успех позже возьмет на вооружение и э, превратят его в одну из основных предвыборных практик. Ну то есть потом там и в 6, и в 11 году все это уже было. Ну вот что об этом можно сказать. Э, бастовали предприниматели, ввели НДС, но прописано было все, как всегда, криво да вот основной момент мы пропускаем что на твой взгляд можно было бы сделать в тот период времени вместо всего этого бреда да. как ровно надо было прописать чтобы не было таких проблем да тут дело же не не в самом ндс дело в ну ндс можно было тупо не соблюдать потому что такая практика была но смысл же не в этом а в том что пытались выполнять план по задержанию нарушителей, то есть усиление происходило именно в контроле над предпринимателем. Когда не было контроля, не было и протеста. Вот в чем дело. То есть понятно, что законы дегенеративные, их нужно отменять, но дело же было не в них. Можно было, например, проводить приватизацию, да, а потом уже разбираться со всеми этими законами дурацкими были вещи важнее, но Лукашенко, видимо, нашел свою проблему в том, что именно предприниматель супербогатей его нужно грабить. То есть он занимался непосредственно населением, которое пыталось хоть как-то свести концы с концами. Это было, это было движение против среднего класса большая проблема решалась приватизации госсектора в экономике это была главная проблема а вот эти вот дела это вообще там дело 10 ну, давай козы чита следующий год так про 2001 тогда год официальная статистика рапортует об улучшении ситуации в экономике это под. Подтверждает и Всемирный банк, отмечая, однако, зависимость белорусских успехов от выгодных цен на российские энергоносители и общую благоприятную обстановку экономическую в регионе. В конце сентября сюрприз переизбранному президенту преподнесли рабочие Минского тракторного завода. Двухнедельная задержка зарплат вынудила их перекрыть улицу Долгобродскую. Ну вот что об этом скажешь. Что тут говорить? Ну, наверное, на заводах еще остались какие-то остатки людей из прошлых профсоюзов, которые могли организовывать людей. Ну, как видим, это все оказалось крайне не ненадолго. Ну да, почему только тракторный завод? Потому что там больше всего рабочих было. То есть на остальных предприятиях мало людей. На тракторном заводе, по-моему, тогда работало что-то около... Я, честно говоря, не знаю, может, тысяч десять человек. Практически, тракторный завод, если посмотреть на карту, это целый микрорайон. Mm -hmm. Ладно, тогда 2002 год. Плановая экономика начала приносить свои плоды. Беларусь вышла в лидеры среди стран СНГ по уровню инфляции 34,8%. Росло количество убыточных предприятий, снижалась конкурентоспособность выпущенной продукции... Не вселяла оптимизм рентабельность сельхозпроизводства. На митингах люди стали задавать вопросы об обещанной зарплате. В отношениях с Россией наметился поворот, крайне неприятный для Лукашенко. Фраза Путина о мухах и котлетах открыла новую страницу в истории непростой дружбы Минска и Москвы. Осенью «Газпром» сократил поставки газа на 50%, обвинив Беларусь в задержках выплат. Да, вот как раз начало нулевых годов уже разрушила, собственно, рентабельность, точнее, конкурентоспособность белорусских предприятий. Они не были модифицированы за 90-е, все было потеряно и так далее. То есть в начале нулевых было такое время, когда иностранную продукцию уже покупали не богатые люди, а она стоила примерно столько уже отечественной продукции. Пример это касается, это касалось... Ну, это вообще всего касалось, где был здесь импорт. Например, одежда или, я не знаю, даже конфеты. То есть тогда уже было выгоднее купить эти западные шоколадки, чем отечественные по деньгам. Получалось, что конкурентоспособность уже таяла на глазах буквально. Тогда это уже было серьезное как бы, препятствие для роста экономики. И вот эта вот ситуация была просто неизбежна. То есть просто Лукашенко к ней подвел. А по, про газовые войны, так что тут говорить, это всегда было. Они всегда торговали друг с другом, так как, ну, договаривались таким образом. Так как э, в России газом занимается фактически государство, в Белоруссии государство, и нам приходится эти идиотские новости обсуждать. Никто же не обсуждает э, поставки газа в Великобританию. Потому что в Великобритании этим занимается частная корпорация, и там знать не знают, откуда у них этот газ взялся. Просто знать не знают. Какие-то частные компании, которые поставляют газ в дома, на какой-то лондонской бирже покупают какие-то газовые фьючерсы, по которым им доставляют газ со всего мира, там с России, с Катара, с Южной Америки. И знать не знают о том, ругаются там с газом, не ругаются эти компании и так далее. Просто у людей другие проблемы совершенно, потому что государство не занимается этими идиотскими вопросами. Ну да, у нас оно занимается, и поэтому в 2003 год мы вошли, как говорит статистика, с 25% инфляцией и более 40% предприятий уже убыточные. Таковы вот итоги года, который стоил карьеры премьер-министру Геннадию Новицкому. Вице-премьеру Александру Попкову, министру сельского хозяйства Михаилу Русому, председателю Белгоспищепрома Анатолию Кузьме в мае профсоюзы радиоэлектронной промышленности и автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения провели в Минске многочисленный многотысячный митинг под лозунгом Нет окончательному обнищанию народа. Вот что об этом можешь сказать видишь еще остались кое-какие профсоюзы там. ну да как-то вот объединились интересно но я честно говоря не помню о том что там было много тысяч человек там был митинг действительно но он был по размеру меньше чем митинг например оппозиции за нечестные выборы которые были в то время Ну предстоящие годы то есть там уже совсем было мало людей я думаю, тысячи-полторы может быть было, а может быть и не было. Откуда там многотысячные митинги, я не знаю. По поводу этих кадров, ну, я не знаю, Лукашенко, наверное, обчитался, кадры решают все, подумал, что проблема в этом. Это идеологически ненормальный человек, то есть здесь будут повторения, биться головой стену раз за разом, тут мы ничего нового не увидим. Инфляция, то есть человек печатает деньги, думает, что в этом богатство стоит. В обмане населения, в том, что у населения обесцениваются накопления. От этого народ разбогатеет. Ну, наивный товарищ, что тут. Да. В 2004 году Лукашенко провел знаменитый референдум, который снял с него ограничения на два президентских срока. Внутриполитическую победу омрачило фактическое поражение в газовой войне с Россией. В феврале «Газпром» на день отключил поставки газа в Беларусь. Лукашенко заговорил о ревизии межгосударственных отношений, попутно высказав претензии на увеличение цены за транзит энергоресурсов. Власть не стала изменять традиции поднимать зарплаты в годы проведения важных электоральных кампаний. К концу 2004 года средняя зарплата составила около 200 долларов о несоответствии размера зарплат уровню производительности труда вслух говорили только независимые эксперты. По всей стране прошли акции протеста предпринимателей очередные. Ну да, когда у вас производительность труда не меняется, а зарплата меняется, естественно, мы можем говорить о том, что надувается какой-то пузырь, который неизбежно лопнет в, не, в, в непредсказуемом месте на самом деле надо признать что доллар тогда тоже обесценивался относительно и доллар 2004 года отличался от доллара 94 года прилично по покупательной способности так что мы не можем говорить о том что рост в долларом эквиваленте обязательно означал рост уровня жизни совсем не обязательно росли цены соответственно и достаточно инфляция призначно. как всегда да, интересно, вот в 2005 году я как раз пошел на работу первую. Мне тогда зарплата была 250 долларов. Но вот это тогда считалось очень круто. Правда, на коммерческую фирму. Да, 2005 год, как раз ты сказал. Вот Россия стала взимать с Беларуси НДС, что в совокупности привело к подорожанию газа для белорусов почти на 20%. О росте цен на газ ранее предупреждала замминистра экономики Татьяна Старченко. Она также заявила о росте цен на российскую нефть, как об одном из факторов, сдерживающих темпы экономического роста. То есть все свалили на то, что Россия душит, там поднимает цены. Поэтому у нас экономика не растет и все неконкурентоспособное. Лукашенко, который находился во власти уже больше 10 лет, перестал заигрывать с народом. Он посоветовал белорусам меньше есть и больше бегать. Массовые акции отметились предприниматели, уставшие от проверок многочисленных контролеров Многотысячные митинги прошли в Минске и Гродно. Да, это смешно, когда поговорят, что нефть мешает расти экономике. Всему миру не мешает, а нам мешает. Ну, это смешно очень звучит. Просто человеку нечего сказать. Ну, тоже ничего не поменялось, потому что сегодня включаешь телевизор, восемнадцатый год, да, все те же самые байки о том, что Беларусь вот-вот станет богатой страной, но постоянно кто-то мешает или что-то. То цены неправильные, то слева, то справа душит. Все мешает развернуться нашему талантливому менеджеру. Да, так, 2006 год. Ситуация в экономике, как это вводится в год президентских выборов, была достаточно стабильной. Сальдо внешнеторговых операций традиционно сложилось отрицательное, Сообщала об итогах года Министерства финансов. Конец года запомнился сложнейшим газовым спором между Минском и Москвой, завершившимся, ну, как раз там, за несколько минут до Нового года. Был подписан газовый контракт на 5 лет предполагающий поэтапное повышение цены на газ с выходом на стопроцентную оплату в 2011 году. «Газпром» добился от власти Беларуси продажи половины акций «Белотрансгаза», лишая официальный «Минск» преимуществ транзитера. Да, сейчас, насколько я знаю, он полностью продан. Российской в 2011 Федерации. году допродали, кажется. Уже. Да, да, да, да, да. И там буквально берется только налог. Сама компания уже российская. 2007 год. Беларусь начала продавать доли в активах ряда крупных предприятий. В списке Белтрансгаз, мобильная цифровая связь, ну, Велком сейчас, Белвнешэкономбанк, Мотовело и другие. <coughs> Параллельно власти пошли на непопулярные меры, значительно урезав льготы пенсионерам, студентам, а также сократив продов... продолжительность отпусков у врачей и учителей. Все это вызвало многочисленные масштабные э, для 10-миллионной страны протесты. В ноябре социальный марш против отмены льгот едва собрал тысячу человек. Ну, такие, можно сказать, не совсем многочисленные. Куда более многочисленными были акции протеста предпринимателей. Ну, вот что об этом скажешь. Отменили льготы студентам, уменьшили отпуска. Ну да, как бы Лукашенко уже начал за годы инфляции, видимо, ему стало доходить, что печатный станок не решает его проблемы. И уже вместо инфляции, вместо печатного станка, он начал физически урезать все льготы, все социальные выплаты и так далее, и так далее. Естественно, у людей сразу протесты. Но когда у нас включается печатный станок, протестов у нас нет за, именно за печатный станок, за инфляцию. То есть это обман людей. Но ему, видимо, понадобилось э, против людей идти, потому что ему показалось, что стабильные деньги, ну он поверил в это, стабильный валютный курс, он как бы способствует экономическому росту. А печатный станок безразмерный не способствует. То есть он уже принимает здесь аргументы каких-то там экономистов. Он же сам экономист советский. Но он уже начинает прислушиваться. Но это, конечно же, не помогает, потому что дело-то не в этом было. Дело было не в Бобине. Вопрос вот про 2006. Что, мож, что могли на тот момент сделать, чтобы не довести? То есть как? Э, можно ли было не продать эти акции? Белгазпромом, Белгаза. Можно, можно было не продать. Вообще смысл продавать рентабельные предприятия? Можно их оставлять. Проблемы в этом никакой нету. Здесь скорее была именно политическая уступка. Россия хотела это получить, потому что в Грузии была похожая ситуация. Кто не знает в Грузии? была приватизирована вся электрическая промышленность, ну, точнее, инфраструктура. И там было много с этим проблем. Ее купили американцы и начали обслуживать Грузию электричеством. Но постоянно происходили какие-то диверсионные атаки. То ЛЭП взорвется, то трансформаторная будка сгорит, еще что-то непонятное. В итоге американцы продали свою вот эту компанию и купил ее РАО ЕС с российской компании и сразу все прекратилось ну тут, тут как бы есть политическое давление благодаря которому продаются все эти предприятия можно было бы это обойти конечно можно было но так как у человека узкое мышление то есть он не знал о том откуда берется прибыль Физически. Он думал, что вот он держит все активы, которые дают прибыль, и все. Ну и предпринимателей, естественно, надо насиловать постоянно. Точнее, там, то, что от них оставалось. То, естественно, у него в голове не было выбора. У эксперта, у экономиста, естественно, выбор огромный. То есть он может много вещей сделать, чтобы этого избежать. Ну, в данном случае можно было снизить нагрузку на административные нагрузки вообще все, во всех отраслях. Это бы увеличил норму прибыли и у нас был бы большой экономический рост и даже бюджет бы вырос. Но, естественно, этого никто не делал. Ну что ж, тогда переходим к 2008 году. В 2008 году у нас ожидание кризиса, который потом к концу и случился. Власть. Пыталась предпринимать отчаянные попытки исправить ситуацию. Отменили золотую акцию, опубликовали огромный список предприятий, там около полутысячи, которые подлежали приватизации в ближайшие годы. К ноябрю Лукашенко гарантировал полное возмещение населению банковских вкладов. В том же месяце бюджетникам урезали зарплаты, а в декабре Насбанк рекомендовал Белорусским банкам приостановить выдачу валютных кредитов. В новогоднем обращении Лукашенко успокаивал белорусов. Вы должны знать, власть не допустит обвал и хаоса, не предаст ваше, ваше доверие. О том, что это была ложь, мы узнали спустя сутки. То есть уже 1 января 2009 года все поняли, что их очередной раз обманули. Ну, а в 2008 году что там у нас скажешь? Вот опубликовали большой список предприятий на приватизацию. Да, Чего это Собственно говоря ну, американский на самом деле основная была проблема для лукашенко в том что снизился экспорт то есть стали меньше покупать того что он экспортировал то есть с этой стороны у него возникла проблема потому что собственных рынков к недвижимости финансовых у него не было чтобы они не обвалились обвалилась именно экспортная выручка отсюда у него фискальный разрыв и естественно он уже издержки переносит на население как обычно то есть урезает все что можно и девальвирует рубль по моему тогда девальвировали его на 1000 рублей если я не ошибаюсь был 2200 рублей стал 3300 рублей за доллар ну да сначала 20 процентов там 30 В 2009 году, сразу же с начала года, белорусский рубль обесценился сразу на 20,5%. Власть вынуждена пошли на девальвацию, чтобы получить стабилизационный кредит от МВФ. Ну, да, такие условия были. В течение года рубль ежемесячно обесценивался, и к 2010 году суммарная девальвация национальной валюты составила около 30%. Год выдался непростым и в отношениях с Москвой. Вице-премьер России Алексей Кудрин, попугал белорусов банкротством из-за неспособности обслуживать кредиты. А в этом не было сенсации. Беларусь уже давно жила взаймы. В 2009 году совокупный внешний долг страны достиг рекордных 20 миллиардов долларов. Ну для 2009 года может и рекордный. Сегодня тоже давно переплюнуто. Ну да, тогда обрезал поддержки и уже плыли как бревно по течению за счет того что в конце девятого года экономика тяги начал расти и курс энергоносителей тоже соответственно в конце девятого года в общем-то этот мировой кризис и закончил ну для белорусов тоже по крайней мере был отсрочен еще на один год 2010 год опять начался, как всегда, неприятно. С этого момента Беларусь стала получать э, беспошлино только около трети всей поступающей из России нефти. Страна продолжала жить в долг, но Лукашенко не унывал. Но на носу были очередные выборы. И вскоре прозвучал наказ поднять зарплату до 500 долларов. Заветная по 500 появилась впервые. Эта цифра святая. Она принята на, народной, на Всебелорусском народном собрании <coughs> 5 лет назад. Это... Показатель пятилетки, и мы должны его вы, выполнять, подчеркнула важность момента глава государства. В ноябре он снова утешил белорусов, заявив, что власти не планируют девальвации. Да, да, тогда зарплаты росли в 2010 году, и было видно, что это очередной пузырь. То есть в белорусских рублях, ну, опять же, рост зарплат, не соответствующий росту производительности и труда. И, естественно, это все выливалось в то, что увеличилась рублевая масса в экономике, и тогда ну очень много рублей было и в банках. Тогда депозиты были относительно свободные, люди очень много рублей клали в банки, потому что были высокие процентные ставки по депозитам. И пузырь возник там, потому что в следующем году, когда все началось, депозитный рынок рухнул, люди все переводили деньги. Да, закончился год, как известно, площадью знаменитой в декабре, которая была разгоном оппозиции всех правозащитных организаций, всех поприжали. 2011 год начался, вопреки ожиданиям многих белорусов, вот ничего страшного с рублем не произошло, хотя ждали, то есть. но слишком долго ждать не пришлось. Уже там потом, позже, одним из первых забил тревогу новый премьер-министр Михаил Мясникович, заявивший о наихудшем за все годы отрицательном сальдо внешней торговли по итогам 2010-го. Глава Нацбанка доложил Лукашенко о том, что население скупило в прошлом году полтора миллиарда долларов валюты. Остальным белорусам Прокопович заявил, что пока он руководит Нацбанком, никакой одномоментной девальвации не будет. Однако это случилось, и не один, а два раза. 24 мая рубль обесценился на 56,3%, и 21 октября еще на 52%. Очереди у обменников, ну, в общем, все это скупали, там, оборудование. Была настоящая э, катастрофа, там, скупали все, в Обесценивание рубля побило мировые рекорды. Цены на продукты и промышленные товары выросли на 125 и 112 процентов соответственно. Зарплаты упали с 500 долларов до 220. Лукашенко объ... объ... вот, обвинил в кризисе народ, который массово бросился покупать подержанные автомобили накануне введения драконовских ставок таможенных пошлин на импортное авто. Массовые акции протеста, в которых участвовали тысячи человек по всей стране, были подавлены милицией. Опять народ плохой. Он водит Пошлины, а народ виноват, что на них реагирует. Ну, народ хитрый, он взял и стал скупать, потому что э, испугался, потом не захотел по Пошлинам покупать. серии филисты. Ну да, да, но президент а же честно. должен был это видеть. Он же президент, поэтому. Да, это был самый веселый год, я его прекрасно помню. Там что Да, еще метро можно вспомнить в Да, взрыв в метро. Такие совпадения. Да, да, да, там буквально после взрыва метро доллары исчезли из обменников буквально через две недели, даже меньше. И я помню дни в мае, ну, это официальная девальвация, а было неофициальное. Были такие в дни в мае, когда на импортные товары цены росли, удваивались фактически за сутки. То есть был такой момент тогда очень много западной беларуси пересели на volkswagen passat начали бензин возить в польшу начали скупать сахар и не знаю там золото в банках фишки казино короче пытались деньги вывести из рублей как могли и абсолютно не зря доставки взлетели до безумных цифр до 100 процентов и так далее кстати говоря накануне это был последний год накануне 10 когда люди брали кредиты ипотечные и они не пересчитывались то есть после 2011 года уже были введены правила по которым в процессе вот таких вот безумных вещей которые происходили в экономике кредит уже будет пересчитываться с учетом девальвации то есть любое явление девальвации оно пересчитывает ваш кредит на ипотеку и халявные квартиры уже с этого года с 11 -го, закончились больше халявных квартир нет и не будет ну как халявная кто-то получил квартиру а миллионы потеряли зарплату в два раза то есть это как бы все относительно понятно хорошо а вот тогда про 2012 год 2012 год Начался к середине лета. Вот вспыхнул скандал вокруг растворительного бизнеса. Россия вдруг стала подозревать, что Беларусь не уплачивает пошлину, экспортируя в страны СНГ нефть под видом растворителей и разбавителей. В результате РФ оценила свои убытки в полтора миллиарда долларов, а белорусским властям пришлось отказаться от сверхдоходной схемы. Осенью разразился новый скандал. Лукашенко национализировал кондитерские фабрики Коммунарка и Спартак. Ну, известный тоже скандал, основной акционер. Марат Новиков остался без активов. В декабре глава государства подписал декрет номер 9 о дополнительных методах по развитию древообрабатывающей промышленности. Документ ограничивал работников деревообработки в трудовых правах и был прозван декретом о крепостном праве. Не СНГ, а ЕС, как говорился. я говорил. Да, там уже сточился трудовые контракты, но на самом деле в реальности э, многие их э, именно вот этот вот этот документ не соблюдали. То есть у руководителей как бы ну общечеловеческие, скажем так, у них было понимание о том, что если человек хочет уволиться, то пусть идет. И был такой тихий бойкот вот этого документа. На самом деле он, конечно, был жуткий, довольно таки То есть действительно владелец ну если госпредприятия мог сунуть палки в колеса но они этого не делали по факту ну я не знаю таких инцидентов это такое было хотя да был этот жесткий документ по поводу национализации ну такие вещи они как правило ставят крест на экономике сразу на 10 лет то есть ты если делаешь такие вещи то весь мир это видит и уже, соответственно, принимают выводы о том, что какой, какие могут быть инвестиции в эту страну. Речь же не идет о какой-нибудь национализации танкового завода. Да? А кондитерская фабрика, ну это, уже, ну это зачем трогать? Какой в этом смысл? Я помню, когда ее национализировали, коммунарка и Спартак сразу начала выпускать э, всякие вот э, такие нефирменные свои конфеты и так далее, какие у них там были. Ну, фирменные тоже. Но видно было, что они начали вбухивать деньги в то, чтобы импортозаместить польские конфеты. Появились копии наций, сникерсов, марсов такие дешевые белорусские. Их есть невозможно. Такой же формы, да. Естественно, это все смотрелось убого и дешево. Естественно, у них был вкус совсем другой. Ты когда ешь шоколадку на стле, она нежная чувствуется что это шоколад хороший а белорусский она как будто там какие-то отруби в этом шоколаде и он такой из нечищенной муки какой-то что-то такое ну в общем видно что просрали деньги зря только то есть я не, не верю что это окупилось когда-нибудь получается что лукашенко на 10 лет убил инвестиционную привлекательность как в россии когда у, убили трансаэра например тоже убили инвестиции, потому что, ну, зачем, зачем бизнесу вкладываться в такую страну? Да. Уничтожение этого растворительного бизнеса, так сказать, белорусского, которое Россия просекла, не прошло даром. Белорусский экспорт стагнирует после сворачивания вот этой программы. Склады предприятий забиты готовой продукцией. СМИ облетают фото заставленных новенькими тракторами площадок вокруг цехов МТЗ стране катастрофически нужны деньги. Лукашенко предложил взимать выездную пошлину в размере 100 долларов за граждан, покупающих товары за границей. Сомнительную идею вскоре замяли, но обида на неблагодарных белорусов осталась. Отвечая в очередной раз на вопрос о новой девальвации, Лукашенко назвал белорусов «народцем», побежавшим в обменнике. Скандал года арест в Минске гендиректора Уралкалия, ну, российского вот этого влади... Владислава Баумгертнера. Надежда наверстать упущенные нефтепереработки, выгоды с помощью калийных удобрений в этом году сошла на нет. Ну, вот что скажешь о тринадцатом году, годе, о том, что ну, было с калийным вот этим комбинатом. О скандале да, да, дело в том, что в мире есть монополия, относительно, точнее, олигополия по калийным удобрениям. По крайней мере, в тринадцатом году была. Это э, Беларусь Калий, это Урал Калий и Канадская корпорация по добыче Калия. Идея была в том, чтобы объединиться с Урал Калием и таким образом можно было договариваться с канадским производителем о том, чтобы поднять цены на удобрения. Но канадцы, во-первых, отказались, во-вторых, не удалось даже договориться с Уралкалием. То есть там они хотели все, чтобы сделано было на взятках, и Минскую сторону это взбесило. Ну, точнее, одного человека. То есть, помимо обычного объединения для выгоды предприятия, там еще был вопрос взяток и этот вопрос не был решен то есть остались при своих. по поводу продажи тракторов просто у человека болезнь в голове естественно легко продать э, трактора вот эти все которые стоят там буквально за неделю ну просто устрой распродажу ну упади в ц... снизить цены в ноль ну лишь бы убрать их с этих вот это ж все равно они пропадут они просто сгниют и заржавеют и ты их выкинешь э, убавь цену, Пусть их скупят, я не знаю, вся Беларусь пусть скупит эти трактора, обновить свой тракторный парк, у вас вырастет производительность труда, расходы солярки упадут и так далее. Ну, пусть, да, людям это сделать, сделать скидку, все равно же пропадут трактора. Нет, они будут стоять, гнить, но не продадутся, потому что у человека в голове фиксированные цены по Карлу Марксу, потому что трудозатраты такие. И вот эта вот фиксированная цена головного мозга у человека сидит, и он думает, что. Mm -hmm. Был недавно в России год, год назад. Так сами же россияне говорят, что их ну, белорусские эти трактора галимы, mm -hmm. что просто ну, кусок кала грубо говоря. естественно, и... но, естественно, О, и он должен стоить сейчас. по своей цене. То есть кал, он стоит дешево. А раньше было нормально, говорят. Сейчас стало вообще полное. Ну, на тринадцатый год это был китайский трактор. На 13 -й. То есть китайский это не значит, что плохой. Это просто это дешевый шерпотреб, который ну ездит ездит. Хорошо. Про четырнадцатый год что можешь сказать? В России произошли и в Украине. Ну, как бы началась это... движуха Да. В связи с Украиной и Россией. И это вообще на все страны СНГ. Хочу заметить, что в 2014 году в Беларуси сошла в нет протестная деятельность. То есть все увидели, что произошло в Украине, и вдруг перехотели скидывать Лукашенко. Как минимум это год продолжалось. Ну да, с тех пор появилась знаменитая пугалка, только бы не, в, не как в Украине. Помню, в Казахстане, тоже там конкретно так обвалился рубль. У нас, ну, в обменниках там была фиксированная цена, и типа скрытно 10%, а потом через месяц скрытно 20% прибавляли, ну, за доллары, и скрытно еще 30 добавляли. так постепенно. А потом резко сделали сумму, там, сколько, Полтора рубля этих. А конец потом... 2014 -го года. Да, потом пятнадцатом он снова подскочил там до 2 20 ну и потом уравнялся за 2 как сейчас того это в шестнадцатом 17 восемнадцатом. ребята ну, это... всем привет. привет привет можно вернуть в 2008 год расскажу вам интересную историю на личной жизни ну давай вот ты кот говорил, помнишь, Лукашенко там слова, девальвации не будет, там доллары не покупаете. помнишь, как он выпсывал да, да, да. людям? Ну вот как раз 31 декабря 2008 я покупал свой второй автомобиль у одного из начальников города. Ну не буду называть кто что какие имена. Дело было такое, что одна организация мне должна была в эквиваленте, ну примерно то время, 4000 ну долларов. Ну, белорусскими рублями. Но смысл такой, что мне не хватало до покупки автомобилей, которые я хотел купить, около трех, ну, там, три с половиной, грубо говоря, так. Ну, мы с человеком, то есть деньги организация должна была мне 7 января вернуть. Я с этим начальником договорился так, что половину, там, ну, какую-то часть сейчас, какую-то потом. Ну, и рассказал ему ситуацию. То есть, смотри, он был в курсе всех дел, мы поехали другому начальнику, ну, скажем так, в один из банков управляющему. Деньги э, перечислили мне 31-го. Ну, то есть на все инструкции было там абсолютно наплевать. Перечислили в долларах. То есть они заранее знали, ну, буквально за неделю, за две, что будет это девальваться. Никто даже, вот у меня супруга в банке работает, никто об этом вообще ничего не знал. То есть вот такие вот девальвация не готовится изначально а не того что белорусский рубль резко ослаб к доллару то есть даже сейчас если взять что там курс такой-то ну там 2 рубля допустим он может быть просто не настоящим просто как бы курсы девальвации это немного разные вещи есть белорусская валютная биржа, и там формируется курс белорусского рубля. Либо он фиксируется, либо он устанавливается, формируется... либо устанавливается Я... коридор. Вот сейчас Я белорусский был... рубль находится в коридоре. А когда Я... планируется мероприятие девальвации, планируется изменение курса самого банка центрального, который скупает этот белорусский рубль. То есть он, так как он является практически монополистом на бирже его изменение курса купли или продажи оно меняет курс остальных игроков рынка вот и вот так это происходит я просто к тому что тогда вот 31 числа допустим курс был 2 200 потом он стал все вспомнит по самого года 2 700 и 3, -3. Да, ну да мне ну он стал то есть все руководство, все начальство знало, что этот курс поменяется. Поэтому, допустим, в моем случае со мной провернули такую сделку, чтобы именно я деньги получил именно в валюте уже. Потому что, ну, в случае, если бы это моя сделка совершилась после Нового года, допустим, я бы просто не смог физически купить этот автомобиль. вот, как-то так было. Хотел спросить у тебя, Алексей, про биржу. Почему нельзя обнаружить наш рубль вообще ну, на рынке биржевом, в том же форексе валютном. То есть про рубль российский я тоже промолчу, потому что он вообще не котируется там. То есть сам на самом дне находится эта валюта. Он сам, он, ну, нельзя его найти, там чем-то поторговать какой-либо валютой. Когда это возможно будет. Так белорусский жрубль, он жестко контролируется и нет свободного обращения на бирже. То есть эта биржа, она фактически государственная, контролируется государством. И она не работает с другими биржами мировыми, чтобы происходили какие-то такие вот кросс-обменные операции. Где То где-то там в другом месте торговали белорусским рублем. То есть закон это просто не предусматривает, это запрещено. Из-за того, что рубль сильно контролируется. То есть у нас даже конверсия в электронные деньги фактически запрещена, кроме одного банка, которому передали на это монополию технобанку. И получается, что. Да, да, через же можно вкладывать. В такой ситуации, в такой ситуации, никакой международной биржи такая валюта просто не нужна. Вот есть в WebMoney этот ВМБ, и все. И так как, кстати говоря, из-за того, что у Технобанка Монополия на ВМБ, у него там безумный вообще курс. Там, по-моему, 20-25% маржа. То есть разница в курсе между долларом и, между, и внутри WebMoney. А вот российский рубль, он же тоже не котируется почему-то на бирже конкретно ну, то есть никак паспорта -то не торгует ну с рублем российским побольше все-таки есть площадок на самом западе там далеко может и нету потому что там тоже есть какие-то ограничения но у рубля все равно больше больше свободного обращения куча электронных валют с ним работает хотя их сейчас тоже прессуют насколько я знаю и Киви и Яндекс.Деньги их сейчас уже начали сильно ограничивать. Причем настолько, что Яндекс.Деньги просто стал неконкурентным и ушел с многих рынков. Например, с Беларуси. У них был большой офис на, в центре города. Сейчас они переехали, оставили одно отделение для техподдержки на бабушкина, это за городом, и все. К ним даже позвонить нельзя, у них телефона нет. И, ну, в общем, они просто неконкурентоспособны сейчас. Уже ограничивает их. А, вот Скажи к чему это может привести в среднесрочной перспективе? Ну как к чему? К нищете. Это все путь в нищету, увлечение издержек. То есть, когда издержки увеличиваются быстрее, чем растет производительность труда, то население нищает. И издержки растут на все. На все, что можно, везде царь не хочет дать людям зарабатывать деньги, ни на автомобилях, ни на обменных курсах, ни на еще что-чем-то. Везде пытается заткнуть затычку, чтобы только люди не разбогатели. Даже кредит, даже ипотеку не дают людям взять нормально, уже ее начинают пересчитывать. То есть и тут не дают людям легче вздохнуть. Это все ведет только к нищете, больше ни к чему. Потому что высокие издержки делают неконкурентоспособной любую деятельность. Экономический рост замедляется, останавливается. И начинается рецессия. Рецессия может длиться десятилетиями. Например, в Японии рецессия длится 30 лет. Но Япония богатая страна. И ей рецессия, ну, постольку поскольку. Там люди так неплохо жили. И для них то, что они лучше не живут, не так страшно. А если страна нищая и она будет нищая еще 30 лет но это депрессивное состояние люди уезжают многие страны бегут вообще в беларуси рекорд э, миграции страны среди молодежи рекорд в снг то есть на душу населения мы обгоняем россиян где-то в раза два это просто катастрофический отток ну а к нам соответственно приезжают те же не знаю, китайцы Россияне и другие и инвесторы. Да, не особо, не особо. У нас просто рождаемость чуть повыше. Не, ну, учитывая, что у России тоже за последнее время тоже или статистику. У них тоже уезжает очень много, но приезжает с Кавказа больше людей, тоже же Москву и так далее. То есть ассимиляция ну, происходит. Вот зачем, например, китайцу ехать в Беларусь, когда в Китае выше зарплат. Ну, здесь нечего делать. Не, ну почему? Пару косарей здесь не получают на заводах своих. Кстати, пора же будут с ними вместе, с китайцами. Зачем это этому? Это может союз против России. Что если вдруг россия нападет на беларусь а тут китайские дивизии за экономику говорим, да? ключевой вопрос тогда у меня как вы думаете вот ну, в прошлом году думали что доллар ну, точнее рубль снова обвалится ну то есть он был до 20 сейчас снова ну, к двоечке стал Приблизился. И как, сколько это может вообще продолжаться? Год после чемпионата мира, осенью, либо следующем году? Сколько этот мыльный пузырь будет раздуваться? Ну, объем, объем увеличения денежной массы не публикуется. То есть мы не можем узнать о том, насколько увеличивается денежная масса. Есть косвенные показатели, например, рост зарплат вот рост зарплат например с какого-то с какой-то точки точки спокойствия например с прошлого года прошлый год ну, у нас. Курс был. она выросла официально по статистике там 940 рублей средняя типа да да вот насколько она выросла смотрим она выросла грубо говоря на 10 процентов. и что у нас получается при одном и том же курсе при одной и той же производительности труда у нас выросла зарплата на 10 процентов получается у нас уже пузырь на 10 процентов надулся и у нас в любой момент может курс на 10% обвалиться. Но 10% слишком мало для того, чтобы пузырь лопнул. Он обычно надувается на процентов 40-50. То есть когда Лукашенко начнет гнать там 500-600 долларов зарплаты, 700, вот тогда она будет падать. Хорошо, какие еще у кого вопросы есть по белорусской экономике? Я хотел бы поделиться, поинтересовался у Какие пути выхода вы видите из этой ситуации? И есть ли они вообще? Слушайте, вот в Беларуси как раз все просто. Очень. В Беларуси только одна проблема. Одна. И все знают имя и фамилию этой проблемы. Это понятно. А без нее есть какие-нибудь... Ну, без нее Беларусь может стать великолепной страной и швы. Швей... Без проблем, огромный темп просто иметь. Все перспективы для этого есть: местоположение, высококвалифицированная рабочая сила, приграничные как бы районы с различными торговыми системами, инфраструктура развитая, то есть все есть. Только щелкни пальцем да и людям работать, дай людям свободу. И вам тут будут строить и Shell будет строить нефтепрорабатывающие заводы и не знаю хилтон будет гостиницы строить и казино здесь у вас будет и лас-вегас и все на свете только дайте людям это делать но никто же не дает а как ты оцениваешь вот этот вышедший в конце 2017 года декрет о цифровой экономике? как ты оцениваешь его перспективы вообще боль... он убил цифровую экономику я лично это меня лично затронуло потому что я с этим бизнесом связан декрет сделал так что моя деятельность стала из нерегулируемой она стала уголовной то есть я что то что я делаю это уже уже считается уголовщиной то есть все бизнесу конец те условия которые декрет предусматривает они убивают вообще любую с криптовалютами, делают ее неконкурентоспособной. например они требуют чтобы любой человек который делает транзакцию с криптой должен предъявлять паспорт. Так смысл криптовалюты в том, чтобы без регистрации этих mm, идиотов, ну да. э, э, верификации вот этой дурацкой, пользоваться системой. Особенно э, Иначе инач система, иначе система просто не будет конкурентоспособной с другими системами. Я с тем же успехом буду банком пользоваться, зачем мне криптовалюту? В этом и смысл криптовалюты. Ну Они, да, получается, убили, не... убили. Все сервисы, связанные с использованием вот этой криптовалюты, типа там криптобанк, крипто биржа я не знаю, там биржи ставок, криптообменники, все это уничтожено этим декретом. То есть Беларусь уже никогда не станет, ну, с таким декретом. А вот эти валюты да. типа талера белорусского Ну обычный, обычный скам. Ну да. Любой она из вас может сделать криптовалюту, любой из вас может сделать криптовалюту да. за пар... и биржа. Они же обещали открыть централизованную биржу криптовалютную, X-Rate Buy адрес, но она так и не открылась. В ней не сделал, что биржа должна быть децентрализованная. Да, ну, но они, бы, чтобы, чтобы все контролировать. Открыли, смысл в том, что там, там можно было работать с незарегистрированными людьми, то есть у тех с анонимами, грубо говоря. Какой мне смысл пользоваться биржей, если мне там нужен паспорт? Мой бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я буду пользоваться, как и раньше, биржей, где мне не нужно регистрироваться? А ну, буду выводить деньги Лукашенко так, как надо удобно, объяснить. или не буду выводить деньги? Зачем мне выводить деньги в страну, чтобы показать, что у меня есть прибыль, чтобы платить налоги? Зачем мне это делать? Это, конечно, освободили от налогов, кажется, криптовалюту до 2023 года. Дело не в налогах, дело в регистрации, потому что когда я регистрирую что-либо, да. мои деньги видны. Когда мои деньги видны, за ними придут Это только вопрос времени. То есть это очередная попытка заманить лохов так сказать прикормить их чтобы они сюда свою криптовалюту закинули высветить кто этим занимается сколько денег примерно оценить а потом через какое-то время всех взять как это было с предпринимателями я... и со всем остальным ну вообще эти люди которые работают с криптовалютой не такие уже лохи поэтому я не думаю что они из этой спецоперации Нет, ну, лукашенко это планировал так наверное иначе ну, конечно он он. конечно он он же великий комбинатор ему надо в кино сниматься ну, я слышал, что россияне сюда повалились из этого дикта. То есть для них и лучшие условия сделали те же россиян, какие из того же Питера езжают сюда, конкретно вкладывать. Вот интересуют конкретные работающие реализованные проекты. Конкретные. Я, например, знаю тоже несколько проектов, которым вообще до лампочки. Регистрация есть или не регистрация нет. Типа, как называется, кэшбэк-сервис один есть такой и согласно ему ну тогда ты там что-то покупаешь тебе возвращается там какой-то процентик он работает и так легально и так все зарегистрированы и так платятся налоги ему плевать на то будут там подотчетные эти сделки или не будут он и так уже как бы может работать то есть это бизнес которому не нужен этот декрет и так естественно он может приехать сюда перерегистрироваться только я не знаю зачем Просто чтобы обменивать еще и криптовалютные сделки. То есть, чтобы работать с криптовалютой, нужно именно этому кэшбэк-сервису. Нужно именно зарегистрироваться в ПВТ, а не просто так где-то. Но это ничего не даст, в принципе. Это не дает конкурентное преимущество. Хорошо. А вот такой вопрос. А как ты считаешь, почему Беларусь до сих пор, ну, насколько я слышал, не присоединилась к договору ОС? ОЭСР, то есть по автоматическому обмену налоговой информации. То есть казалось бы, вроде как было бы выгодно нашим луке, там его приспешникам, чтобы Беларусь была включена в эту систему, чтобы они получали сведения в автоматическом режиме о том, где белорусы там хранят свои денежки из офшоров. То есть потому что ну, большинство офшоров Белиз, там Гебралтар, другие Виргинские острова, они же все присоединились уже к этому договору. Даже Россия присоединилась, а наши нет. Почему вот? Как ты думаешь? Так там же нужно соблюдать какие-то требования. Да, да, да, там подписать еще договор какой-то пред перед этим. А вот наши не хотят подписывать. Как ты думаешь, почему? Так у нас же требования не выполняются. У нас э, не правое государство с точки зрения вот этих организаций. То есть у нас власть узарпированная. PayPal да. тоже, по-моему, нельзя у нас. Ну, типа можно было, да, но на самом деле, конечно же, никто не будет с ним работать, там невероятные издержки из этих регистраций и контролей. Никакой декрет о цифровых э, технологиях не помог. Если какая-то часть бизнеса там зарегистрируется, то колоссальная часть бизнеса из этого декрета зарегистрируется за границей. Не дают работать просто не дают работать а скажи просто а что ты видишь в свете связанных китайских кредитов чем это грозит в дальнейшем да ничем у нас же президент уже 30 лет занимается тем что перекредитовывается то есть это его национальная идея а китайских связанных кредитов конкретно которые под великий камень и все остальное прочее ну кредиты под проекты Естественно, эти проекты будут просто для галочки э, сделаны, да, а все э, издержки, которые будут связаны с тем, что эти проекты будут убыточны, возьмет на себя белорусский налогоплательщик. Просто перекредитует Лукашенко все это ну, дело. В курсе, как китайцы дают на каких условиях кредит? Ну, там давали под строительство совместных этих предприятий их них. Понятно. У меня к вам вопрос вы видите проблему белорусской экономики только в смене одного человека ну понимаете в чем дело вот вы говорите один человек на самом деле вот человек который развил компанию коммунарка для него же создал проблему один человек то есть надо понимать что из одного человека из-за того что он сконцентрировал власть в руках ну и, и в парламент высокий теме ну, я системе. еще раз повторяю вы считаете что это один человек то есть убрав этого человека что-то изменится Ну, риски упадут очень сильно нам нужно уменьшить тогда у то нас... есть вы считаетесь который система выстроена этим человеком то есть вертикаль власти она будет работать если убрать только одного человека если вы нет это... нет вы нет, знаете мой Моё... вопрос реально задал вы ответили что ну, я вам объясняю я вам объясняю что э, из-за того что только убрать этого человека только убрать уже будут улучшения а саму систему надо менять в том числе это обязательно то есть это даже не оговаривается но на данный момент данную секунду в данную секунду с данными законами и так далее и так далее один человек конкретно мешает вот есть... у нас нет в белорусском законодательстве такого закона. По которому у нас могут отжать э, фабрику коммунарка. У нас нет такого закона. Есть только желание человек. Еще вот какие я... здесь вопросы? Слушаю да, мне вопрос. вот. Ну, Интересно, вот что, к примеру, нужно было бы сделать в 90-х, в ну, ну и сейчас при смене этого менеджмента? Ну, вы же так понимаю либертарианец. Какие вот эти функции ну, либертарианство, либеральная экономика можно было бы применить на, ну, на Беларуси, вот это не ну, вообще, я не либертарианец, я скорее либерал классический. А. По поводу функций реформы здесь можно делать огромные, колоссальные. Я, кстати, хочу привести пример реформ сейчас вам скажу фамилию одного интересного человека из киевской губернии но он родился в российской империи и вот, точнее в 1921 году он сам работал на мельнице у его отца сбежал на запад там начал, я не знаю мыть машины и так далее но ему очень нравилась экономика, он поступил в Америке, в Колумбийский университет на экономику сельского хозяйства. Так как он был из Российской империи, по окончанию университета у него было уже несколько статей, и он написал работу о проблемах сельского хозяйства в Российской империи и в Советском Союзе. То есть он уже немного слышал про коллективизацию и так далее. Он знал о том, как большевики обманули людей и так далее. Так вот, в чем дело. Из-за того, что он знал э, вот эти вот проблемы, его назначили э, изучать э, экономику сначала в Китае, а потом в Азии, э, в Японии. И после войны его назначили одним из реформаторов японской экономики. Он, в частности, сделал, сделал следующее. Так как там была аристократия, держала всю землю, он сделал так, он всю землю э, передал из аристократии э, крестьянам э, с интересными условиями. Аристократии он дал облигации 30-летние, которые будут оплачивать крестьяне, а крестьяне за это получают землю в собственность. В итоге аристократия уехала в города, инвестировала в IT-индустрию, а крестьяне начали развивать сельское хозяйство и увеличивать таким образом этот сегмент. Это дало то, что Япония стала одной из богатейших стран планеты и дальше он уехал на тайвань провел там такие же реформы и страна тоже росла безумными темпами просто безумными и буквально там за пару десятилетий тоже выросла по уровню жизни на очень высокие показатели а как фамилия сейчас вот я ищу фамилию долго открывается очень сайт как всегда из-за монополии на интернет. Байфлай, да. Да, если бы не было монополии, как? Было бы. Открывается там. очень быстро. То есть вы видите только в, я так просто вас недолго слушал, в, как, чтобы вы разрешили, так сказать, обменные операции. То есть только банковскую сферу и у нас все будет хорошо, правильно я вас? Нет, а смотрите, не в, еще... в Беларуси, в Беларуси, куда не плюнь, везде можно сделать в сто раз лучше. Соответственно, где только не сделаешь лучше, уже будет гораздо лучше, чем то, что есть сейчас. Понимаете, логика? Проблема комплексная или точечная? Да. Смотрите, у нас проблема с судами, проблема с собственностью, проблема с... Социалка, у нас проблема с бюрократией, у нас проблема. То есть в любой из этих сфер сделай улучшение, радикальную реформу, у нас сразу же уровень жизни вырастет в два раза. А если сделать везде улучшение, представляете, как у нас будет расти экономика? Так, так я и спросил, проблема системная либо точечная? Человек же сказал системная, же это щитная, комплекс прошу, проблем сказал. Я не услышал, прошу прощения. Мне почему-то кажется, что э, тут все классически. Нужно разрешить собственность на землю и средства производства. И все проблемы сразу же решаются. Соответственно, эти, э, эти э, как бы реформы смогут только сменой э, самого строя. И другими какими-то красками, косметическими ремонтами ничего не сделают. Мне кажется, он об этом и говорит. Я лично этого не услышал. Он ну, сказал про комплекс проблем буквально минуту назад. Да, я привел вам пример реформ где именно это и было, сделано. то есть всю собственность, вся собственность была передана населению. Можно фамилию, пожалуйста. Ну, сейчас я вам скажу фамилию, подождите одну минуту. Алексей, а вы знаете, как это будет этот видео с пальчиком Со светом, с этим романчиком было, а с пальчиком еще нету. Ну, видео же выходит раз в неделю где-то, значит, еще две недели ждать или неделю. Он же их не упускает каждый день. А вы что вообще думаете оду вот, этого интервью, которое было с Романчуком? Мне понравилось хорошее видео. В принципе, Романчук более-менее отстоял свою честь. Ну, как вы сами оцениваете, что важнее репутация или жизнь там? семьи друзей своя и так далее блин не открывается страница вообще не знаю что такое происходит быстрый оптоволокон в интернет нормально открывается да мне тоже автоволокно висят страницы при этом голос нормально идет Ребята, а вы что можете про Ромачука сказать? Коша вчера очень хорошо выспались. Итак, какие у кого еще вопросы будут по сегодняшней теме? Ну, можно еще поговорить, в чем проблема. В чате я смотрю, там немного кто, вот ВАСП, Йоргас. Да, надо написать, пусть в чате задают вопросы, у кого есть. У меня есть вопрос небольшой. А, скажите, а почему вот стоимость товаров, произведенных в РБ, за границей ниже, чем у нас? И еще вот в последние два года я наблюдаю повышение цен в Беларуси, при этом э, стоим, ну, курс рубля-доллара ну, достаточно стабилен. Это экономическое чудо? Нет, нет, это признаки рецессии. По поводу стоимости, все то издержки, в том числе налоговые, в Беларуси достаточно высокие. И поэтому наценка будет ниже в другой стране, чем у нас, где эти издержки, соответственно, ниже. То есть в этом как бы нет особого ну, вопроса. особого. Более того, есть поддержка экспорта, есть такая идея у наших товарищей, что если грабить своих людей, но за, за счет этого увеличивать экспорт, то это хорошо для экономики. Естественно, это так не работает но неважно есть такая стратегия и ее применяются то есть поддержка экспорта ориентированных отраслей то есть я правильно понимаю значит белорусы меньше товара купят больше мы можем продать на экспорт Ну, смотрите вот у вас есть скажем так Ну, вот у вас есть два яблока, да. вы можете их продать 2 по 10 рублей, а можете сделать так, ну, двум человекам, можете сделать так, что один человек ваш раб, вы им продадите ему за 15 рублей, а второй, иностранец и гость, ему продадите за 5. Таким образом, вы и так, и так получите 20 рублей, но с точки зрения иностранца, ваш продукт очень конкурентоспособный, он заплатит вам долларами, например меня по японии вы имели в виду э, маккартура маккартура это американский генерал который провел полную реформу японского общества в, в администрации маккартура работал вот этот вот экономист мне надо компьютер перезагрузить он у меня завис Короче, поэтому я могу сейчас перезагрузить и зайти. Ну, через минуту. А, тогда ответ. Ну при... давайся. Mm -hmm. Нет, опускаю. Человек перезагрузит, мы пока там, мы знаем, просто поговорим. и человек зайдет, скажет и закончим стрим тогда. Ну или, или как... продолжим разговор. Лучше продолжить разговор, да? Да, да, поговорить пока минуту. Ну и что думаете mm -hmm. об этой лекции? Ну что, грамотные вещи говорит, комплекс проблем и их решения. Все лежит на поверхности. Только нужно что-то делать при этом, а не сидеть. Вот литвин спрашивал его о том какую он видит причину основную проблем всех а какую причину вот ты например видишь то есть как бы ты обозначил главную причину белорусских экономических проблем усы ли Я? это или не только усы и к чему не Ну как король медас только да, наоборот ну к тому то есть его окружение, то есть усы, окружение и, и те люди, которые это окружение поддерживают. То есть эту политику. В принципе, номенклатура, грубо говоря. В принципе, Алексей такие сказал. Точечная по всем А где все будем брать другую номенклатуру. В каком питомнике? В Грузии никто в этих людях новых не знал, ну, средний возраст там у чиновников был 31 один год. Как бы они их вообще никто ничего не знал, но они появились резко. То же но самое у нас может быть. Они были уже воспитаны, и приведены, например, в частности человеком за Японию. Я просто тоже немножко в курсе. Это полностью были оккупационные американские войска, которые полностью с Японии провели политику замены конституции на похожую Соединенных Штатов, соответственно, адаптацию своих экономических видений в японскую То Это было просто внешнее управление. И любое точно так же, как и поведенная вами же Грузия, это точно такое же внешнее управление Соединенных Штатов. Ну а что в этом плохого? Ничего, я просто за, просто я хочу так чтобы люди не называли вечно. ну как бы без то есть он с самого начала говорил что нужны инвестиции то есть иностранные то есть это, это и так очевидно на поверхности лежит только есть одно но для того чтобы были инвестиции нужно принимать полностью их условия это отказ от ну, вот именно социально ориентированные экономики вот, вот эти усы как раз таки этого не хотят. Если мы эти усы уберем, мы же этого хотим, мы с вами. Мы хотим, Но, чтобы... например, если мы выйдем и спросим э, каждого в своем городе, э, что они хотят, мы уже вчера, по-моему, за счет а в чем проблема работы с людьми? Я не понимаю. же есть, книги есть. Да, эти людям книги и объясните. Вот такие каналы нужно открывать по каждому городу и объяснять, что мы хотим. И все получится. Подготавливать людей. Ну, там код там человек зашел какой-то. Да, я вижу. Незнакомый какой-то. То есть нужно подготавливать людей к тому, что будет хуже. Правильно? Ну так в любом случае будет хуже. Да, я знаю. Любой человек, пришедший после Лукашенко. Ну это и так очевидно, как или после кто любой готов, смены власти. Трупом? трупом? Ну любой человек пришедший после Александра Горич, это политический, экономический хотите, труп, потому что все, что оставил хитро зачесанный, это выжженные. Ну а другого кто, пути нет в принципе. Пожертвовать вот только было сказано пожертвовать собой. Ну вот, вы готовы пожертвовать собой то есть заниматься всем этим? Нет. собой пожертвовать нет. В каком плане пожертвовать? То есть, если мы сделаем, уберем президента, оставим парламент. Точнее, уберем этот парламент и наймем новый менеджмент с той же диаспорой, к примеру. И по всему миру умных людей, умных белорусов очень много. Почему Я бы вами... им не дать шансы здесь Я поработать? С вами полностью здесь они, с вами... думаю, будут полностью согласны и сюда приехать и делать новую Беларусь. Я полностью с вами согласен. С помощью этого мы получим от восточного соседа сразу же здесь свои войска. Сразу же. А кто говорит, что мы не должны просить, к примеру, если они это сделают, то есть по факту... Помощи у ООН и там, НАТО и так далее. М? Серьезно? Ой, ребята. Ну, а что вы предлагаете? Что-то понять не могу. То есть... Мы спрашиваем. Человек грамотный пришел, спрашиваем. Его взгляд. Как, как видится ситуация издалека. Ну, а ситуация очевидна. Нужно уже сейчас думать, что будет, к примеру, если все-таки этих упырей убрать? и что делать в итоге? Вот классный вопрос, кстати, у нас в чате человек задает: Когда я буду жить богато? на Сначала ты будешь жить, бедно, но если будешь работать по той программе, то есть свободного рынка там, и так далее, тогда через некоторое время ты станешь богатым. Сразу, ну, естественно, это... ты не станешь богатым, это ну, факт. Просто, да, а, как, а, когда это будет? Ну, по, по видению, человек к нам но Ну, если реформы будут быстрые, то есть и все по пунктам будет реализовываться, если народ будет это требовать после, опять же, смены, всех этих. Вы то... читали? А, вы читали э, экономические предложения зенона Поздняка, которые он еще на тутбае озвучил в прошлом? Нет, можете озвучить. Нет, они есть. Э, ну, то, что вы говорите, как бы давно, давно уже прорабатывалось с х годов. Ничего нового, серьезно, ничего нового. Только на этой же самой волне, ребята. Александр Иригорович и стал президентом. Ну в чем проблема быть не популистами? То есть мы не популисты, мы сразу говорим, что будет тяжело. Это факт, это очевидно. Нужно быть наивным ребенком, чтобы этого не понимать. Да нет, наоборот, за. Просто разговор такой, знаешь, очень получается интересно нужно делать это это это, это, это. Ну, да нужно делать только тех и те люди просто остались и они оказались тормозом этих дел они можно сказать номенклатура все просто важно Никого. же не просто не просто людям например передать собственность землю да это же прекрасно важно же чтобы ее никто не отнимал и не грабили людей при этом чтобы не отнимал просто так чиновник по тому что у него в голове стрельнуло у вас, вашу землю. То есть тут надо комплексно подходить к этим всем вопросам. Поэтому вопрос номер один – это вопрос независимости суда. Чтобы суд говорил о том, что данный чиновник отнял его собственность в нарушении закона. Соответственно, законы тоже должны быть не дегенеративные вы спокойно могли бы своей собственностью без шокирующих новостей о новых законах я посмотрел экономист этого звали вольф ладежинский можете почитать про него статью в википедии даже неплохая есть статья вольф вольф ладежинский вы как раз уходили, слышали, не слышали, просто мы как раз и обсуждали, что, например, Японии, в частности, Грузии тоже это пример внешнего управления. И приведенный пример это внешнее управление Вот именно на примере Грузии там не было внешнего управления. Да. Вот на примере Японии было абсолютно верно. Более того, есть даже мнение о том, что оно помогло действительно помогло, потому что там местная аристократия сопротивлялась реформам, действительно. А вот именно в Грузии, наоборот, дело в и том, серьезно? что... Серьезно? Да, да, серьезно. Дело в том, что грузинские реформаторы не выполняли рекомендации Международного Валютного Фонда и не выполняли рекомендации Европейского Союза, когда они заключали евроассоциацию. Ассоциацию. Например, например, Европейский Союз требовал создания антимонопольные службы в грузии а этот бендукидзе вместе с акашвили отказались выполнять это требование и просто распустили эту службу у них там она была такая номинальная, но они ее распустили а также был ряд по другим показателям которые нужно было делать по рекомендациям Международного людного фонда так называемый вашингтонский консенсус но грузины поступали еще более радикальнее. Еще более радикальнее. Например, они резко убрали пошлины на все. Там довели буквально до нескольких показателей. Я вам сказал, они выполняли американские рекомендации. Причем здесь европейские в частности, я не понимаю. Нет, так консультанты были в Грузии из МВФ. Там не было американских консультантов по экономике. По экономике а... в Грузии был экономике в грузии был лафер и бендукидзе они все в общем-то пилили есть реформа по энергосетям Ее проводил всемирный банк конкретно приезжали специалисты всемирного банка провели эту реформу они грузины у них ее заказали но это тоже не американцы американцы поддерживали их в этих всех реформах которые они делали но международные организации, которые непосредственно там работали, это Европейский союз и МВФ, их рекомендации не выполнялись. То есть грузины делали все радикальнее. Ну вот пять человек же спрашивают. Все говорят, нужно делать, так когда будем начинать? И кто будет первым, так сказать, первой жертвой? Ну, какая жертва? Зачем жертвовать? Кому? -то, блин, нет, нет, понимаю. нет. Тут, э, дело в том, что первая жертва будет бедней Что еще раз, извиняюсь. Я говорю, первая жертва будет и последней. Больше больше никого не надо стрелять. Я насколько понял, человек имел ну, в виду жертва, чтоб народ поднялся, потому что ну, все хорошо, на... давайте. Пример приду. Вот мы вот здесь в интернете полностью можем сделать сеть и резко массово бастовать. То есть, к примеру, не выйти до дома, там, перекрывать улицы, где транзализовано, то есть все подтянутся и так далее. В чем проблема бастовать? По-разному. Не обязательно выходить именно в одну точку, как сада баранов, и стоять, если можно по-разному бастовать, собственно говоря. В плане экономическом бастовать, то есть не покупать там против тех или иных продуктов и так далее. То есть не поддерживать ту политику государства. В чем проблема? И объединяться. Вы просто знаете один или только то путь, а их много. Я с вами согласен. Поэтому опять же возникает вчерашний вопрос. Вокруг чего будем объединяться? Как? вопрос? негативная повестка. Верно, Алексей? Ну, для начала, да, надо заниматься все-таки пропагандой, потому что э, при таком количестве говорить о каких-то действиях, это да, преждевременно. Проблема одна. Нас мало. Нас очень мало. Сегодня... А, нет, нас очень много. Людей, которые нет, недовольны, нас очень мало. Нас мало. Ну, как мало? Мало Вы... тех, кто говорит в голос, а в том, что нас мало. Не, ну почему блогов нормально есть, тот же Общество Гомель Нехта и так далее. Там их тысячи просмотров. Да. есть. просмотров есть, но вот людей а же говорят мало. Ну и они прибавляются. Ты же видно отчетливо скажем а и видно, да, что О, их мало. О, они прибавляются. Блин, он пятый раз. Я только сам. Чтобы они прибавлялись. Ну, ну, в чем ну, тогда проблема? Ну давайте делать. чем? Ну не понимаю. Так, как говорите, что все потеряно? Да, я говорю не все потеряно, можно просто. Делать. Не, я с тобой согласен. Не все посеяно, пока есть такие, как ты, как наш товарищ, не все посеяно. Ну нас мало. Ну я не знаю, белорусы, почему говорите по-русски, а? Ну по белорусски не как нас так. разумели россия, россиянцы. Да. Спасибо. Мне будет приятно, когда вы будете говорить по-белорусски. Дякую. Дяку. Олежка, спасибо тебе. Вот красивый язык. Ну, да. Олежка, это, ну, Олежка красивый, спасибо красивый. тебе. Олег, спасибо. Красивый язык. Ну, да я сам из ваших, но, ну, господи, извили. Ну, мне очень нравится. Ну, давай но... под Та потримаю. Ну все, удобно. Да. Вот, но ну, почему говорить по-русски? Ну говорить по-белорусски, -по это прекрасно. Олег, мы услышали тебя. Спасибо. Тут видишь другая задача, Тут надо экономить. Пока вы говорите по-русски, вы не победите это все. Не победите. Ось, это пытание так само морковы Лютчора. А ну, меньше 2 -3. часа, 2 годины пытались расхлумачить про это, видишь? Я не знаю, что это обидно. Чтобы экономично узняться. Говоришь, ну это просто, просто обидно, просто обидно. Понимаешь, Один? когда люди разговаривают о самоопределении на русском языке я понимаю что проще говорить по-русски нет по нет по наоборот хорошо наоборот хорошо когда люди знают несколько языков я вообще за то чтобы это... еще и третий язык знали наизусть английский конечно это, Но... Хорошо. Но это обидно когда люди говорят про самоопределение беларуси на русском языке ничего обидного есть различная аудитория и работаем с ней хорошо различная аудитория это я например да который гражданин России, проживающий на территории Эстонии. Но я прекрасно понимаю белорусский, украинский. Для меня нет никаких вопросов. Многие не понимают. Я слушаю вас с удовольствием слушаю. Но для меня, конечно, ну, неприятно слушать. Ну Не все. Не все маюсь рацию. Так что... Чем справа. Это их... Болезни, як там, не будет бачу, не значит, на белорусскому лесному Ну, это понятно, но ты давай, старайся, делай, пожалуйста. все Таня. Но... Понимаешь, конечно, ты переходишь на русский язык, потому что тебе проще. но ну, Игорь, ты же понимаешь, но... Ты мне хочешь что-то короче, изновозить? Да что я тебе вообще не хочу ничего сказать. Я просто хочу зайти сюда и послушать чисто Я Зараз где к... стрим на YouTube и обмарковываются пытания экономики в Беларуси. Тебе есть пытание по этому? Ну, я. Же... как у вас у экономики, в Эстонии? Да, загниваем. Mm. Не, все хорошо, все хорошо. Я просто так. Как... Что <смех> как... На белорусский язык, к сожалению, не переводят книги по экономике. Ну как не перев... Ну по, по экономике не переводят, да. А я в детстве читал быкова усилия по белорусски. <смех> <смех> Нет, это не экономика. Нет, человек знак беды и все великолепно. Это, это, это понятно, что не экономика. Но сначала нужно начинать с с художественной литературы, а потом, уже дальше подтянется экономика, химия, математика. С чего-то нужно начинать, ребят? Мы начинаем. Мы читаем. Нужно начинать я, хотя бы я, я вам советую. Да? Краткие еще почитайте. Очень интересно. То, язык, язык восстанавливается, очень легко. Но начинает нужно не с математики, конечно. А скино переводите все фильмы на белорусский язык. Они, кстати говоря, классные Вот ты когда смотришь, я недавно смотрел криминальные чтиво на белорусском языке. Это просто удовольствие. Да ладно. Загугли криминальное чтиво на белорусском языке. Просто просто шедевр. у меня колокол до вас. Как вы бачите белорусскую мову и экономику? Мы ведаем автозаправки сто, так? У них все по-белорусски. Потом нет, гусничка, это от Европы. Там так само по-белорусски. Это помогает и мешает. Вы имеете в виду, что был специальный закон директивный об этом или нет? Ну, такие имеет. Я просто заходил в эти организации и скажу, что там нет ничего белорусского. Нет, у справа. То, что супрацовники не размуляют, это одно. Я у них еще все по-белорусски. Нет, так проблема же не в этом. Проблема, если заставлять людей насильно это делать. Ну, а по иншему не як. Ну почему? Ну, Более что, того, что потребно заставить як. Ну, как вы зараз мне отказали э, ось я пытание задал по конституцию по нашей конституции на какой море задается питание то отказывает примут так, акции ну, я на приклад звернулся до да, вас да. я, ну, так, я кофицина и особа у нас тут для а вы мне по российскому вам так звучит мое питание Як, не я не тиском вас примушать и будете белорусскую мову. вас со собственными налазьями налогом По закону должны отвечать на белорусской. По закону. Я я, вот я про это и кажу. Как у Беларуси, в заставить корыскаться своей белорусской мовою? Ну, помимо пропаганды, должно быть одно главное свойство, из-за которого люди вообще учат языки. Белорусы, белорусскоязычные, белорусскомовные, должны быть успешными людьми. И тогда люди будут перенимать их язык. Ну, например, в это, как в гейминг, у них есть ручка, рация да, на она, вот, например, у меня стоит. Это поспешные люди, тебе? У них рекламные ролики. Варгейминг, да, но их, понимаете, их вытолкали из Беларуси. Они же зарегистрированы на Кипре. Да, я веду деятельность зарегистрированная, лишь штаб-квартира их находится у меня. Ну да, да, но фактически это такая компания, ну она быстро стала разумею. транснациональной. Я разумею. лишь пытание за засталось. Вы мне отказали, что? вы выкористать белорусскую мову, требует быть белорусскому на Я при, при ⁇ угу. Ну вот, Wargaming своим переводом они сделали и внесли свою лепту. А -а -а. Если белорусов успешных будет 10 миллионов, то всем будет интересно учить белорусский язык. Вы другие другие стримы, подряд, мы опять звертаемся до той суммы, что требует учить белорусскую мову. Тому я сказал что это одзимая, что объедная у всех белорусов. И так, и нажали, эти <свят> хлопцы не хотят этого делать. Одна добрая дякуя. У ребята, это вот просто воспоминание из детства. Когда вот была катастрофа в этом в Чернобыле, к нам в школу привезли детей из города Брагин. Брагин. Вот. Брагин, по-моему, где-то вот на самом юге, да? Беларусь. Чернобыль. Не, Брахин так, да, ухоминская в области. Почему? Брахин это белорусский. Ну, ухоминская область, я пожалуйста. Украинский? Ухоминская в области. А, ну, гомельская это Беларусь, да. Вот. И все эти ребята не понимали по-русски вообще ни слова. Они говорили только по-белорусски. И э, я лечили здесь... Э, После, после вот того как ребят привезли уже поехал в Беларусь я не встретил ни одного человека который говорил по-белорусски ни одного к сожалению и вот и я вспоминал тех ребят тех школьников которых к нам привезли я удивлялся как такое может быть как бы я сейчас смотрю Белсад ТВ, смотрю, люди говорят по-белорусски, люди учат белорусский язык, им просто хвала, просто хвала, молодцы. И журналисты, и люди, которые работают с этими людьми, учите, отделяйтесь, не то, что отделяйтесь, а будьте различными от российского там, общества. Ну, языком, культурой – это прекрасно. Ну что, тогда на этой ноте можно стрим закончить и продолжить беседу просто в чате.